Мне всегда было интересно, каким образом можно будет проще всего зарашить на подсадку противника. Если ворота не взрывались, прокидываем гранату прямо в окно, и уже спокойно проходим и поднимаемся на второй этаж, зная, что нас никто не будет встречать. Ну а дальше как вариант, проходим через респу и обходим врага в спину. Конечно же на подсадку врага можно пройти и без прокида. Но в этом случае готовьтесь, что вас могут встретить уже в этом коридоре. А прямо сейчас перейдем на самое рыбное место на этой карте. Это обходка этого дома. Бросаем гранату в окно. Разворачиваемся и убиваем всех, кто находится за забором. Часто за ним я наблюдал снайперов, которые просто лежали и полили длину. Вообще, позиция в обходке этого дома очень универсальная. С нее можно как встречать врагов с центра, так и защищать установленную бомбу. Кстати, как вам такая нашивка? А вот еще один пример, как можно легко отыгрывать на этой позиции. Ну а теперь у нас сторона атаки, и наша основная задача, либо убить всех врагов, чем наши тиммейты по сути и занимаются, либо просто зайти и размировать бленд. Кстати, сейчас мне так беспалевно удалось зайти, вот я взорвал минку и сейчас попробую разминировать бомбу. А меня уже спалили, да. Или как вариант можно также зайти на плент, осмотреться и если никого нет, можно попробовать сделать ложный дефьюз. Взять бомбу и сразу ее отпустить. В этом случае враги, сразу услышав это, будут спрыгивать с балкона, выходить со всех своих нычек, и нам останется только их отстрелять. Отлично. Так, давай-давай-давай-давай. Блин. Так, а сейчас будем проходить по правой стороне, и я вам покажу кое-что интересное. Нам потребуются гранаты, Я сейчас прокинем обычную. Так. И дымовые гранаты прокидываем в сторону той двери, которая под балконами. Сразу же активируем заряд. Все, а теперь стоя прямо в этом дыму, будем пробовать взрывать ту дверь, чтобы в дальнейшем подняться на балкон. И зачистить плент уже сверху. Тут уже можно сразу минировать, или, к примеру, можно было спрыгнуть назад к Респе, убить пару человек здесь, а потом бежать на плент и добивать всех остальных. Ну или как вариант, взорвав центральные ворота, я проходил вот в этот дом. Немножко ждал, когда мои тиммейты тоже подтянутся. Активировал заряд. Я уже отсюда снимал и верха, а также убивал врагов, которые были на планто. Ну и, соответственно, прикрывал тиммейтов, которые пытались обезвредить бомбу. Но второй раз делать у меня это не получилось, поэтому не повторять мои ошибки. Меня просто закидали гранатами. И, кстати, я начал готовить видео по прокидам на этой карте. И чтобы его не пропустить, ставьте лайк этому видео и подписывайтесь на мой канал. А прямо сейчас смотри мои прошлые ролики по прокидам.